Импульсом силы называют векторную физическую величину, равную произведению силы на время ее действия. Единица импульса силы в системе Си – Ньютон-секунда. Импульсом тела называют векторную физическую величину, равную произведению массы тела и его скорости. Единица импульса тела в системе Си – килограмм-метр в секунду.